Всем приветики, друзья! С вами, как всегда, Мугивара. И мы сегодня будем апать очень много всяких построечек, в том числе и тратить много ресурсиков. Сейчас вы все увидите, постепенненько сейчас все сделаем. Для начала хочу сказать, что вчера не было видоса, Почему? А вообще всем пофигу, вы даже не задаете вопрос, почему вчера не было видосов. Поэтому я и не буду говорить, почему вчера не было видосов. В принципе, так и работает. Вы не задаете вопросы, я на них не отвечаю. Я просто делаю контент. Дальше. В клешке у меня прокачались ПВОшечки. 4 до 10 уровня вроде бы. Я уже не помню. Только 5 минут назад сидел в клешке, уже не помню. В общем, докачал до максимального уровня на ратуше, которое доступно ПВОшечке. Потратил на них в сумме тогда я 42 миллиона. И я также не записал видео про эту тему. А сейчас я записываю видео, как я буду тратить. Тоже 40 миллионов, но немножко другим способом сейчас вы все прекрасно увидите. В принципе, почистил я немножечко здесь всякий хлам на моей базе. У меня здесь были всякие ящики с кристаллами, деревья, кустарники. Вот тортики были. Вот видите, у меня прокачались мои пвошечки. Поставил сразу же первую мортиру на 10 уровень или 9 я уже одиннадцатый одиннадцатый уровень и прокачу второй уже в сумме потратил 18 миллионов в курсе в курсе что это вообще такое нет не в курсе вы ничего не знаете тут у меня подписчиками смотрит с 7 тх да короче здесь я покупаю за медали рейды себе монеток почему я покупаю монеты там вроде бы я видел видос, что полезнее намного покупать зелье э, ресурсов. Но зелье ресурсов вы не всегда можете забрать. Точнее, ресурсов вы не всегда можете забрать. И часть какую-то даже, если вы прям купите все будет стоять, улучшаться. Каждый второй может просто напасть на вашу базу и забрать эти ресурсы спокойно, которые вы накопили за ночь, там, допустим. Так что вот такой момент. Мы уже прокачали третью мортиру. И мне надо будет отправляться в бой Так как у меня уже не хватает не дали рейда купить себе Доступное количество Монет Так что отправляемся И тут сразу же, кстати, нормальная база Сразу на нее нападаем В принципе, тут ничего необычного Я нападаю гоблинами Да, неплохо Гоблинами хорошо атаковать Прям очень быстро все сносишь Не люблю шахтерами, так как они очень медленные Да и мне кубки не нужны, в принципе. Я сейчас просто буду сливаться, потому что в мастере очень все достаточно печально с ресурсами и фармом. Поэтому я буду спускаться. Да, есть нюансы, которые и задерживают здесь. Это после того, как ты закончишь бой, тебе дают бонус. И еще плюс звездный бонус. Так что вот из-за этих вещей я и чуть-чуть здесь задержался. Отправляюсь, короче, потом... Ну, сейчас, точнее, отправляюсь. В Хрусталь, чтобы там уже можно было Пофармить неплохо Да В принципе мы уже здесь все забрали По 800 тысяч Да, и вот такими вот темпами Я сейчас быстренько все закончу Как только доберется количество, Нужное количество ресурсов Мы с вами встретимся И вот новая база Я уже нафармил 8 миллионов 100 чем-то тысяч И тут база прям как раз мне До 9 лямов хватит Забираем все хранилища. В принципе, не знаю насчет этой тематики. Если вам она заходит, как я прокачиваю свою базу, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Кстати говоря, спасибо за 61 подписчика. Да, для меня это очень важно. Это очень ценно для меня, когда подписываются на канал. Потому что, ну, сами понимаете, канал еще не супер развит, чтобы я мог зажираться, так сказать. И даже не благодарить... За плюс одного подписчика, плюс двоих. Я даже лайком очень сильно рад. И просмотром в том числе я всему рад. Так что дерзайте, я буду радоваться и делать для вас сумасшедший просто контент, который в моем плане, конечно, сумасшедший. Но с каждым днем я стараюсь сделать все лучше. Короче, вы все знаете прекрасно. Вот и все. Здесь под... Прожатием варда, мы просто забираем ратушу. Не знаю зачем, но просто чтобы было. И все у нас... Ровненько, идеальненько. Сейчас я здесь зелье. Идеальненько 9 миллиончиков прям как раз. И последняя э, мартира сейчас отправится на прокачку. Забираем здесь немножечко ресурсиков. И далее мы просто плавненько переходим к прокачке нашего последненького забора. Стеночки до 13 уровня. За видосик мы прокачали 7 таких заборов. И усовершенствованную артиру отправляем на 11 уровень. Тратим 9 миллионов. В общей сумме мы потратили 49 миллионов ресурсиков. Много или мало решать вам. В об остальном обязательно что-нибудь напишите, что вам по контенту нравится такое или нет. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.